Твою мать, твою мать бляха. Ха-ха-ха. Лоши Бля. Жесть. Иди с моей дорогой, Стага. В а ты чё стоишь? то дорога, Иди дорогу, Ты Своя чё, Своя... чё стоишь-то? Меня стреляют, э, нарушение. Враг на территории долго. Убей, фос, фос, убей. Иди своей дорогой, Стагер! Все пусто. Мааа! Ты откуда взялся, твою мать? Напугал! Гевна, кусок, ух там, ты, что так? Вчера ехать! Камни, камни! Ай, мне не убежать никуда! Ух ты, видишь и ты! Беги, беги, беги! Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы с вами продолжаем продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля Итак, вы в комментах написали мне, что лучше пойти по порядку э В плане того, что дойти до радара Так, погоди, здесь что у нас? Х-16 Смысле. Проникнуть в лабораторию X16 опять снова Что-то я не понял Так, вот бункер, окей. Так э -э Отправиться на радар Найти бункер, э -э я так полагаю, там у нас э -э Лаборатория X19, по идее, должна быть я, Ну, это я, я так полагаю Вот, э -э и... Вы написали, что лучше отправиться туда, потом сюда это непонятно почему у меня проникнуто на лабораторию X16 до сих пор добраться до таких как в госпитале ну понятно снорки все у нас как раз стоит то, что нам нужно, радар Отправимся туда Вот, что у нас по инвентарю Что у нас по инвентарю У нас немножко патронов для э -э, ПГшки есть э -э, Для снайперки у нас нет патронов Я не знаю, где их брать вообще Что-то их в продаже не, не найти так не найти Рандар. Так, и, и, и, и Ага Патронов для дробаша у нас вообще нет 5 патронов всего. Да, не густо, не густо. Ну, если что, будем ходить, короче, с э, автоматом. Ну что, давайте отправимся. Так, погоди. Через эту дверь я смогу пройти? Нет? Нет. Необычный поворот, непонятный, короче, у нас тут вот произошел. Э, доктор сказал, что что-то говорил, называл нас стрелком этого я немного не понял я реально стрелок или что-то здесь как-то напутано так мне надо выйти мне главное сейчас не столкнуться с контролером это будет очень печально так, окей. выход в принципе здесь да у нас по-моему был ага Пауэна стара жила, так, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, я опеколь возьму. Я не знаю, пешку тратить, не тратить, ну давай погоди возьму. Ну велась. Это за дичь происходит непонятно вот, где вот э, на разум то, что вот сейчас влияет мне. Я почему-то так думаю, что это контролер. Так. Так, где-то там. в ушах зазвенело. Ну да, это контролер, походу. Звездит в ушах. Он же так делал, да, по-моему? это говню Там не один так минус один вот, готов. готов окей те патроны которые нам нужны так, я надеюсь, что... рано то я возьму. Надеюсь, что... Чисто здесь. Я все заберу. Погоди, выход, выход, выход, выход. А -а -а, там у нас ни черта нет. Выход здесь где-то, да? Тут в последний раз мы видели... Тут мы в последний раз видели контролера. Ну кто-то я слышу. Наверху падла. Кто? Твою мать, твою мать. А как там этот контролер и военный, как они вообще там очутились? Бляха. Ну, закидываем гранатами, что делать-то? Ну, в прошлый раз так его победили. Гранатами закидали. Бляха! Зашибись кинул. Не докинул мне. Он далеко, я не докину, наверное. Э -э -э так. Этот говнюк ушел туда. А, мои мозги мои мозги бля <смех> <смех> жесть так. я просто не понимаю где он вы увидите я не вижу он вижу вижу вот это вот раздвоение в глазах вообще непонятно где, где куда в а, жесть. Жесть, жесть жесть жесть жесть да в смысле Опять в стенку попал что ли? Он сказал, О -о, я его убил. Нет. Бляха, я его убил, прикинь. Друг друга загасили на Так, ладно. Попробуем еще раз. Говнюк убью На, держи Бах. На, держи Бах. На, держи Все, готов <счев outro> <счев outro> Второй контролер у нас на счету, друзья Второй контролер с тем связался ублюдок. Что у тебя интересного? Черта у него нет. Но все равно мне надо было пройти. Мне надо было здесь пробраться. Поэтому здесь пришлось потратиться. Так, хорошо. Здесь либо бандюги, либо солдаты. Надо, короче, просто выйти отсюда, вы, выбраться просто. Я не собираюсь здесь с ними долго задерживаться. Я здесь просто пройду, не, не задерживаясь. Отлично. Пост, наверное, да, охрана? Пост охраны был. Бляха, патроны у них не те, что мне нужно Наверное, по пути заглянем в бар Наверное Потому что бар, наверное, у нас по пути, да? идет. Свалка Так х 16 Это кто такой? Вернуться за награды, непонятно кто это Так, вернуться за награды бар Ага Да, по пути в бар Как раз Нормально в бар заглянем, патронов все купим. Вот. Так ты кто? Бандит. Чтобы там не мешал. Собака. <натолёвш> да в смысле? Мне вот непонятно, бесит. Когда целую обойму надо в собаку короче, это вообще бред какой-то. Так, что у нас здесь осталось? Черта. этим я тоже не буду связываться наверное, туда лезть нафиг надо Блин, все патроны потратил на собаку даже хвоста мне не оставила где, где, где, где, где где ты? Он бегает. Ну, пошла она. Пускай бегает. Так, сейчас на свалку, короче. И вар. Потому что боезапасов вообще нет. Надо для ружья, короче, купить для спаса и для ПГшки. Нет, там, по-моему, гранаты какие-то еще оставались. Тоже их, наверное, заберем на всякий пожарный. Хрен знает, что там в этом бункере творится. Там, как я понял, там, там же этот выжигатель мозгов, я так понял, находится. Так, тоже здесь пройдем вот так. воюет я думаю справится бандиты они все-таки не такие уж и мощные да берут числом, но как бы все терпимо Мы говорили, что я... Ух ты, смотри, солнце. Мы говорили в комментах, что я зря продал, короче, костюм призрака. Вот. Э -э можно было... На Интере Сахарова его отдать. У него задание было принести костюм. Э -э этот. Типа какой-то специальный костюм, типа необычный костюм Принести. Вот. Ну и кто же знал, я же не знал, что это костюм призрака. Поэтому так получилось. Вот. Так, главное, чтобы не всосало меня. Планеты. Эти собаки здесь расплодились, твари. Жизнь, смуты, долг, да сдохни, сдохни. Бляха, бля, ты смотри, какое солнце, да, там или что это, луна такая? Солнце, наверное, да. Да что такое-то? Ч за подгрузки? -то? Бесит. смысле в... в смысле? Задар... Задрал. Так. Опусти да я в курсе. Опусти Все, опустил. чего вас здесь тихо, чуваки? Больше этих упырей нет, которые. Просто так нападают здесь на людей, на сталкеров. Надеюсь, что нет. Здорово. Иди с моей дорогой, Старк. В смысле? А ты что стоишь-то? Ты что стоишь-то? Меня стреляют, э? Нарушение. Враг на территории долго. Убей. Фос, фос, Убей. Иди своей дорогой, Сталкер. себаста Иди своей дорогой, Сталкер. Да хорош ты своей дорогой, дорогой, Сталкер. Лучше прикрыл бы меня. Бляха стоит там. Не своей дорогой, Сталкер. для выполнения опасных все слился хорошо оплачиваемых заданий... шкет Заинтересованным... в бар. хорошо вот а. День под хвост так это его я убил Вы да сталкеры, и охотники, в ряды долго. у них какая-то наверное это и какие э эпидемия С, не с головой не дружит. Так, окей, бармен. Мне нужны патроны, припасы. Я тут тебе как не бы... Тормози, бы к тебе за этим как бы пришел. Так. А, что? Это 5. Это 5. Это 5. Это 5. это 5, 5. Отлично. Подходи, так. Таких, а, ты, гранаты, наверное, искусно, да? 5. 5. И все, в принципе, у меня больше ничего тормози, такого. Мужик. Как такового нет. Окей, надо патроны, короче. Так, и сюда. По базарим. По базарим. Окей. Патрончики, патрончики. Так, забираю вот эти у тебя. Забираю вот эти у тебя, забираю вот эти. И все, да, получается. Для пеколя у меня, в принципе, есть пока патроны. Все. Хорошо. Спасибо. Теперь я пошел в путь дорогу. Мир со страхом задерживается. Мирным людям. Послушайте, мужики, они такие все, знаешь, инди индивиды, знаешь, индивидуальные, бля. Просто друг другу не помогают, видят, что, знаешь, какой-то псих э начал адреса короче, на простого сталкера, короче, И им пофиг. Даже долго. Так, хорошо. Дурёв, сэр, муха, рвалюха, Вы нормальные? Нормальные? Вы как нормальные? Давай. Чем перегрузил что? Ли? Леха. чем я так перегрузился -то? Так, хорошо, по патронам здесь. Так, нормально. Ага, так, патроны здесь я сейчас перезаряжу. А, ну да. 7, 8. Окей. мы пойдем со спасом, наверное, пока. Пока со спасом пойдем. Так, одно дело нам пробраться, короче, на территорию, на территорию бункера. Одно дело, до да? радары. Другое дело. Так, погоди, что там у нас? Где радар -то? Вот радар. Да, Я да. куда-то исчезло все. Да, нет, так. Все вот эту локацию пройти и вот следующий у нас будет радар понятно у меня там какая-то короче информ инфа справка а, Ужасы Ни. и факты странно вроде горела знаешь это янтарь мы читали да да легендарное озеро а, янтарь, это озеро, точно. Окей. Там, наверное, радиации... На этом янтаре. Просто жесть. Леха, задрал. Че ты устаешь-то так? Ты уж их перегрузится таком. Короче, 400 метров нам до да, цели. Ну, цель имеется в виду конец этой локации. Бляха, а там это. Там же Свобода, помнишь, да? КПП Свобода было. А, где мне тогда помощь просили? Ну, я, короче, проигнорил. Он стоит. Вроде как. А я, короче, нагрелся на этих, на Свободовцев, и теперь они меня гасят. Так что, на. А нет, смотри, нормально стоит. Я на всякий случай возьму, короче, винтовку. Так. Ты как-то... убрал? Данила штакет ветеран рак в ветер, ранг ветеран так, так кто кто свободуется или кто группа одиночка а, о, здоров угу, здоров кто может рассказать так да, тут хутор, хуторок есть раньше все спокойно было теперь развелись дрянь какая-то лучше уж крюк сделать так я вот иду в во обход смотрите я тебя предупредил окей понятно я с тобой только чисто поговорить так здесь у нас труп я вы в курсе, что у вас тут труп? Ладно. Ладно, ладно. Таблички. Бар. Бар туда. Длог туда. Мертвый город. Хера. Сюда, свобода. Мертвый город какой-то. Жизнь. Интересно, туда мы попадем. Туда нам надо будет. Я думаю, в каждой локации мы побудем. В любом случае, э -э, по сюжету нам придется побывать. И в мертвом городе. Как-то кто. Похоже, нормально. Там какой-то лагерь. Я слышу. Музычка играет. А, ну вот, наверное, да? Как раз и есть. Они, по-моему, нормальные все. Это свобода, наверное, да? <социт> да свобода. А, я тоже присяду с вами. Пожру. А Разжать захотел. Заканчиваю уже, ладно. Ничего, ничего. Так. Ты где играть учился, чувак? Вообще клевый, да? Где играть учился, а, чувак? Какая вообще просто. блеха свобода они... играют тут лунки такие. свободов они, знаешь, такие у них голоса у всех. Ну что? и знаешь, как будто добрые такие. Добре... Доб... Доб... Добрейшие души люди. Ты где играть научился, а? Или знаешь, помнишь, они, когда это. Воевал с ними, они там. Я тебя найду. Ух ты! Кстати, новая локация, мы здесь не были, да? Это, походу янтарь. Да, мы на... А, радар, не янтарь. Почему янтарь, радар? А... Янтарь это да, озеро, а радар это еще совсем другое место. Я по идее, наверное, должна справка появиться, нет? История зоны, локации, янтарь, радар, нет. Смотри жизнь да? Жесть. Так, здесь какой-то этот тайник. Где-то. О. гранат. Ну, я, ладно, заберу, но они мне, в принципе, не нужны. Или. И сюда. Я заберу, но они мне не нужны, как бы так. У меня нет подствольника. Ну вдруг? Жесть здесь погодка. Везде черепа что-то наколото, да? Или что это? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот что. Опа. Необходима защита, в смысле? А у меня что, у меня не защита, что ли? А -а -а -а. вы кто вы кто и блехом мне надо короче артечку сажать. так это наемники да как они там блуждают короче в своих вот таких вот херовых костюмах такую радиацию так вон еще один отлично чисто чисто так так я сейчас пробегу здесь а ну это чисто вот там местечко такое с радиацией ладно тогда а ближе к этому подходит ближе к железу подхожу начинает фанить я понял От бетон. Опа. А от бетона-то тоже, наверное, фон, да? Я узнаю вот от железа, э -э, радиация может фонить. От бетона. Не помню. Опа, хорошо. Отличные птички. Ну, неплохо. Здесь аптечки. Матрас. Матрасцы. Знаешь, вот такие вот штуки, они как будто это и вот здесь живут ганнибалы Такое вот ощущение, да? Племена ганнибалов, по-моему, это Натыкают, короче, черепа или головы своих жертв Так, ну меня покруче Беру. Еще наемники. Короче, здесь наемники. Пошла жара. Здесь, короче, оккупировали все наемники. Что-то... Вот стоит. Чпунт. Опа! Тут я удачно зашел. А, это этот, зомби что-ли? Видно, как он шел? Кадавр? А Хера всадил! Блюдок! За камни поперся, Да! А, или нет? Куда убежал? За автобус? Туда надо еще сходить. А мне как раз в ту сторону, в принципе, и надо. Так, я думал, это кадавар. Видел, как он шел? Или это из-за того, что он в этом экзоскелете, короче. Ну, где ты? Говню. Он еще. Или это он есть? А, это не наем, это монолит какой. -то. Вот тяна Так, давай сюда сейчас заглянем. Да где ты там? Вдали. В смысле? Такой метки что ли? Ух ты! Видел как он? Как он шмаляет-то? хорошо хорошо хорошо забираем это новая группировка короче монолит с ней мы еще не сталкивались опа-опа-опа-опа снайперка хорошо патрончики для снайперки отлично Три, но тоже нормально так бросить костюм? Готов? Так, по побыренькому, короче, вот хлоп. Керон стоял такой вот, в такой не да, в таком? В смысле? Ему хоть бы что было, да? Так, я какие-то патроны взял, я не знаю. Это от чего? Не нужны патроны. Так, все, да? Здесь больше нет ничего. Понятно. Так, ну, не туда. Я по дороге посмогу пройти? Нет, смотри, у меня одна дорога здесь куда-то куда ведет. Мне надо сюда, а потом сюда. Здесь мы пройдем, или будет радиация? Тут псевдопсы. Бляха, их много. А что так белый бело стало? Ой! Ой! Что это? Ой! Нихера, нихера там радиация! Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу. тихо тихо тихо тихо тихо вау, вау, вау, вау, вау, вау, Они исчезают, испаряются? Бляха, что происходит. Пошла вон. Погоди, погоди. А в смысле? Что за дичь? Что? А в смысле здесь радиация куча? Да ну нахер. Что за аномальная зона вверх? Все пусто. А -а -а! Да твою мать, откуда взялся, твою мать? напугал на кусок так здесь я смогу пройти Ох! Ха -ха -ха -ха! снайпер твою мать херам он. херам хер он. просто хэдшу ваншот заваншотил меня В смысле а я патроны что ли да ладно, и патроны не взял? Офигеть, Теперь хорошо. Мне главный патроны для снайперки. Я слышал голос кадавра. слышишь да? Так, ну давай еще раз попробуем здесь пройти. Я так и не понял, что здесь вообще происходило. Там снорки ползают. Смотри, а сейчас как-то спокойно. Да, тихо, спокойно как-то. Раскаты. Так. Так, так, так, так, так. Тихо, тихо, тихо, тихо. Непонятно. Одни исчезают, другие умирают. Вертушка там. Так, так, так, так, так, так, тихо, тихо. Ух ты, -та, а так? Вчера ещ. Охренеть. Камни, камни. -то. Ай, мне не убежать никуда. Ух, Беги, беги, беги. Задимай. Жесть какая-то. Ну -ка свалили, ну -ка свалили. сплатистов сплатистов уровень радиации Это В смысле жесть аномалии еще все отстали от меня бляха мне еще в аномалию не хватало влезть Скалы, мне не пройти. О, там какая-то аномальная зона, да? Взял, что творилось, видал, что творилось, надо сохраниться. Короче, за этими скалами находится место туда, ну, бункер, куда мне надо. Либо это влияние, короче. А... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Влияние выжигателя мозгов на мою башку. Опа! Тихо, тихо, тихо, свалил. Ай! Застрял! Бежал! Ученый! Я, по-моему, какие-то патроны не те взял, которые мне нужно. Эти вот вылазить. О, проход, я могу здесь пролезть. Так, гранат это я заберу. Тихо, тихо, тихо, тихо. Это кто монолит? Сейчас стреляет по мне. Но. Хорошо. А, -а, -а. Да в смысле? Как так-то? Чего они такие метки-то? Как не так? -то? Бляха и монолиты, и кадавры здесь. <с> Я так и подпрыгнул. Бляха у вас там много, и нет? Заплитами наверное, запрыгнут. он. И готов. Вс ⁇ Он бежит. А -а -а. Все. Фу жесть, фу жесть. Так, мне нужно найти какой-то. Где? Все. По идее чисто должно быть. Не он стоит бляха не добить Да сюда, отсюда. Далековато. Далековато. Но у меня есть снайперка. Пом. нет чувачек охренеть их там там целый взвод вот себе и патроны от снайперки Убил не того, кого, с кого стрелял, короче. <смех> Нормально. Так, а что тут? Нет? Они вся тут. ты смотрел, там проборша херачик просто. Да, а, ух ты! Охренеть! Вот это, вот этого я не знаю, ты смотри. По правую сторону ты видел, как куча там шла. Жесть. Это когда вышли? Так, ладно, я вот тех не трогаю, нахер. Мне в принципе вход в бункер надо. Да вот он. Или нет? Почему опять все такое цвет вот, такой непонятный? Так, хорошо, костерчик. Так, хорошо, костерчик, короче, ну вот так вот здесь вот присядем. Вот. И, наверное, продолжим уже в следующей серии. У Меня видео подходит к концу. Ну, в принципе, добрались пока до сюда, до территории. Теперь нам нужно, короче, проникнуть в бункер. Вот. Бляха, это что такое?